О, снова всем welcome, это снова я мы находимся на этот раз на другом полигоне Вот там за моей спиной гора с обратной стороны там тоже гора мы здесь сегодня опять же работаем Командировки же вторая неделя какие планы здесь сейчас приедут люди Опять там телевидение, какие-то с муниципалитетов. Хорошо, что мы Zoom. Это кому бы это было. Хорошо. 14個です。デジタル入れて、20。ん? デジタル入れて、14まで。あ、デジタルで14。これ、7まで。7まで。7か、3.5、ちょっとよく覚えたやつ。 Цель такая, что здесь топит постоянно вот с этих гор, э, спускается вода и если не построить плотины, вот как здесь видно, небольшие, то будет затопление города и вот в 2011 году этот город уже тут топило сильно и люди пострадали, и имущество пострадало, в общем, и они решили построить плотины, и мы вот снимаем как бы с высоты, как это все построено. И вообще, чтобы сделать трехмерную модель данной местности вместе с плотинами. В общем, вот такую систему сейчас в 3D модели делаем. Ну, там много фотографий, видео. Ну, сейчас ожидаем тогда, пока подъедут, что еще будет, увидим. Так, хорошая погода. Здесь горы. Это район южнее Нагоя. Нагоя где-то там. Между Нагоя и Осака. Южный такой полуостров там. И вот мы там находимся. Здесь одни горы вокруг. Здесь кроме гор здесь нет нифига. Даже и кафешек нет. Есть, тут здесь такая штука. Это местный музей. Не музей, как вам сказать. Достопримечательность. Там внутри, кстати, интересные экспонаты. Можно зайти сейчас глянуть. Вот такая вот долина здесь. Мы вот где-то здесь находимся, где-то в этом месте, это вот сам город, вот станция название, Потом а кто хочет переведет. Тут даже по-русски написали, не трогай. Здесь вот это макеты для показать для того чтобы показать что будет если э, пойдет селевой поток или вот этот вот грязевой поток с, с гора и без плотин и с плотинами вот большие плотины здесь вот показано как тут все разрушения были здесь конечно сильнейшие это вот как раз 2011 год 10 лет назад вот так все здесь смыло ужасно конечно тут показана как бы основная информация google карт это вот. это земля и все остальное